же я стал стареньким, прям нога кряхтит, спина болит. Ставь лайк, если у тебя также. Привет всем яблочникам, с вами Артем. И как вы понимаете, Андрюха здесь стоит не просто так. Дело в том, что вы, мои дорогие подписчики, уже неоднократно просили меня сделать подобную серию роликов, в которые я перейду со своего основного рабочего устройства iPhone XR на какое-то определенное время на Android смартфон. И дилемма состояла на самом деле не в том, что мне будет сложно отказаться от своего iPhone в пользу андроида, а в том, какой именно телефон выбрать, потому что мне предлагали множество интересных, крутых и классных вариантов. Это были и Samsung, и Xiaomi, и какие-то еще другие устройства, я уже сейчас все не вспомню не сосчитаю, но фишка-то была в том, что я хотел попользоваться именно чистым классическим андроидом, без предустановленных приложений, лаунчеров и всего вот этого вот. А те устройства, которые вы мне предлагали, за что вам огромное спасибо, там, конечно, Конечно, вот эти вот все какие-то навороты были, оболочки и прочее, ну какая-то не очень, как по мне личная история, хотя у вас может быть абсолютно другое мнение. Ну что ж, я еще раз повторю, что Android здесь у нас плюшевый, мягенький, красивый, стоит не просто так, поэтому сегодня мы будем с помощью вот этого вот очень длинного и очень острого, большого ножа распаковывать Nokia. Nokia на Android. Ту самую легендарную знаменитую. Спонсором этого видео являются мои друзья из Аймоби со своим приложением AnyTrends для Android. С его помощью я смог перебросить со своего iPhone на Android только нужные мне файлы и информации, чтобы можно было сразу пользоваться моей новой Nokia в штатном режиме после айфона. Программа имеет ряд обширных и очень крутых опций, которые можно опробовать прямо сейчас после скачивания и установки на ваш компьютер. Ссылка в описании. Здесь она на самом деле у нас очень хорошо запакована и этот телефон я покупал на свои деньги, мне его никто не засылал на обзоры, и все такое. И, собственно, я почему выбрал этот телефон? Потому что у него чистый Android, а потому что по характеристикам он плюс-минус сбалансированный. То есть за свою цену, а именно за 11 990 я его смог добыть. Это самая максимально низкая цена, которую я смог найти на Яндекс.Маркете. И, в общем-то, коробочка на самом деле выглядит здесь действительно классно. То есть стандартное рукопожатие Nokia, вот это вот самое Connecting People, как вы знаете, вот это вот штучечка всегда появлялась на кнопочных телефонах. Кстати, надо было где найти у меня в квартире кнопочный телефон Nokia, у меня здесь их таких два, и, собственно, посмотреть, как это все работает. И это первое впечатление от Android-смартфона, потому что когда-то у меня был уже Android-смартфон от Huawei, по-моему, и назывался он Huawei U511, и тогда это было вообще жесть, потому что телефон был без автофокуса в 2016 году, телефон без автофокуса и все такое. А, Покупал я его тогда за 3000, просто посмотреть, что вообще из себя представляет Android, и тогда канал еще так сильно не был а, развит, скажем так, а, и было интересно на самом деле. Но тогда я фишку Android и кайф как-то не совсем прочувствовал, а сейчас, когда мне уже 19 лет, у меня взрослая голова на плечах, там с трезвой памятью плюс-минус, можно это сделать. Ну что ж, момент истины, эмоции неподдельный. Я могу визжать, я могу ругаться, я могу делать что угодно, но тем не менее, открываем крышечку. Спасибо огромное соседям за то, что они сверлят в самый нужный момент. И слушайте, здесь, здесь неплохо. Здесь неплохо, на самом деле. Такая вот пленочку у нас за которую можно потянуть за язычок и у нас достается android смартфон наша Nokia. слушайте а он красивый на самом деле он еще такой достаточно крупный по своим габаритам хотя возможно плюс минус как android э, как iphone 10r вернее я хотела сказать но он он достаточно легенький я так понимаю, у него корпус, я смотрел, читал по характеристикам, у него корпус должен быть сделан из алюминия, сама вот эта вот рамка, а непосредственно эм, передняя и тыловая части, это у нас стекло. Ееее, распаковки на канале Apple Finder. Вау! Но э, единственная фишка, которая у всех Android-смартфонов, она есть, это вот эти вот надписи о том, что у нас из себя представляет этот телефон, какие здесь функции есть. Это, конечно, немного странно. Типа у нас здесь батарея на 3500 мАч, тысячи, тысячи, правильно говорить. Э, затем у нас, что здесь идет, до трех лет поддержки э, android software, это приложение всяких программных обеспечений и так далее. Так, а эту пленку как-нибудь же можно тут снять, да? Она же снимается, правильно я понимаю? А, ну ладно. Вау. Это, конечно, классно. Да, то есть можете писать на самом деле в комментариях чего угодно, что вот ты продажный там, ох и так, и что здесь такого, но это первый Android-телефон, который я держу в своих руках. Еще, кстати, здесь три камеры это классно. Есть разъем Jack 3,5 мм, USB-C. Ну, прям вообще. Навертели, накрутили. А как же он включается, интересно? Мне очень интересно, как он включается. Ну и снизу, конечно же, надпись о том, что это Nokia. Та самая легендарная. Он даже вибрирует. Android One нас с вами здесь вот приветствует. Камера мерцает о том, что она скоро сядет. Но ничего, заснимем, сколько заснимем. Это первое впечатление яблочника от андроида на самом деле. То есть я пользуюсь яблочными устройствами, ну, где-то вот так вот, прямо на постоянке, чтобы понимать экосистему, ну, с года так 14 -го точно. То есть когда уже появился канал, когда нужно было со всеми этими штуками разбираться. Хм, класс. Легендарная Nokia. Классно. Вот я сейчас еще быстренько смотрю на углы обзора, и в принципе, знаете, это... Ну, экран действительно неплохой, за 12 тысяч рублей это прям вполне себе. Welcome, English United Kingdom! Um, давайте выставим сначала язык русский, хотя у меня на всех устройствах стоит английский, потому что основная моя специальность, где я учусь, это английский язык. Подключитесь к мобильной сети, сделаем это попозже. Подключаемся к Wi-Fi, конечно же, почему бы и нет. Слушайте, экран действительно здесь неплохой. То есть я бы мог даже... Мне просто не с чем сравнить с каким-то определенным Android-устройством, поэтому вполне себе сойдет. Ну и так вот, я остановился на том, что с 2014 -го года я на постоянке пользуюсь Apple устройствами. В 2015 году у меня появился первый MacBook, и это уже второе мое устройство MacBook Pro 2019 -го года. И чтобы вы понимали, тогда я не пользовался Android в принципе. Я не знал, что это такое, я не знал, что есть еще другие устройства. И вот сейчас 2020 год, спустя 6 лет, я впервые в руках купил Android смартфон на свои деньги. И такой типа интересно попользоваться интересно посмотреть несмотря на то что есть огромное количество обзоров в сети все равно понимаете когда ты смотришь обзор и не можешь подержать телефон в руках например это одна история у тебя воспринимается ощущается то мнение которое тебе доносится с экрана непосредственно а когда ты можешь это все дело подержать в своих руках попользоваться посмотреть пощупать потрогать это совсем другой уже user experience as you can say in English. обновить устройство необходимо скачать Обновление и перезагрузить смартфон, 1 гигабайт, 400 мегабайт у нас загрузка обновления, но ну, ничего, мы можем подождать. Но по первым впечатлениям, слушайте, я еще заказал специальный чехол для этого устройства, но ну, выглядит на самом деле очень классно. Единственное, что я не понимаю, зачем Nokia нужно было два раза пилить логотип э, о том, что это Nokia сначала на лицевую часть, а затем на тыловую, то есть вот здесь вот. Но, несмотря на все это, выглядит телефон максимально аккуратно. Хотя вот здесь вот камеры, они немножко выпирают. Ну, в принципе, как у айфонов это сделано. Но телефон, опять же, тоненький. Он очень легкий, несмотря на состав, эм, опять же, корпуса, экрана и тыльной части. Прямо интересно. Ну и, конечно же, ляпается, хотя это белая версия. Она не такая маркая должна быть, как черная. Хотя я ее, в принципе, поляпал под определенными углами. Здесь это все видно. Ну что, давайте смотреть дальше. Ну а пока телефон у нас обновляется, давайте быстро посмотрим, что у нас идет в комплекте. Конечно же, следующим на очереди у нас идет аксессуаром, инструментом. Это скрепка для того, чтобы можно было, я так понимаю, вставить э, микросим карду и, соответственно, микро... Что-то там еще. Ух ты, какой звук приятный. Вот. За это Android мне, кстати, и начинает. Нравится, что какие-то всякие там звуки, приколюхи и так далее. У нас этот телефон э, оборудован двумя сим-картами, то есть их здесь можно использовать и, соответственно, слот под SD-карточку до 32 гигаб гигабайт. Я, кстати, не понимаю, почему так мало, именно 32, но, тем не менее, мне этого должно хватить. Хотя мне iPhone это моего 128 гигабайтного не хватает в 2020 году, но, тем не менее, окей, посмотрим. Далее у нас идет стандартный комплект. Это макулатура, начало работы э, на нескольких абсолютно разных языках. Русский, украинский, казахский, э, с, прочие спецификации и так далее. Гораздо интересно посмотреть, что еще в этом боксике у нас с вами лежит. Да, это не обзор, чтобы вы понимали, на Nokia, хотя он впоследствии будет. Это обзор именно на Android, на Android-смартфон от Яблочника, потому что это действительно посмотреть, как это все работает. У нас идет вот такая вот вилка. Интересно, насколько она здесь на 2 ампера? Это неплохо. По-моему, айфонов чуть-чуть меньше идет, если мне не изменяет память. В комментариях вы можете меня поправить, я не запрещаю вам этого делать. Идет дальше, идет у нас дальше переходник, кабель с USB на USB-C. И, соответственно, должны все идти и наушники. Наушники выглядят не очень. Единственное, что выглядит, наверное, здесь не очень, это наушники. Они максимально дешевые, максимально пластиковые. Надо, конечно, послушать, но, э, опять же, нет. Наверное, нет, потому что это стандартный комплект наушников. Камера у меня отключилась. Идем ее включать заново. Это стандартный комплект наушников, который, в принципе, можно использовать на первых парах. А вот чтобы вот так вот прям совсем, наверное, точно нет, потому что очень дешево, очень пластикового, поэтому, наверное, больше нет, чем... Да. А, убираем это все назад. Телефон у нас еще обновляется, поэтому ему нужно дать немножечко передохнуть время, чтобы он обновился. И мы дальше смотрели, оценивали, что же это такое и с чем это все дело едят. Какой же здесь все-таки яркий экран. Дальше нас приветствует сканер отпечатка пальцев, хотя напомню, что в этом устройстве, а я, мне кажется, даже об этом не говорил, есть два вида разблокировки. Первый это по лицу, второй и Непосредственно с помощью сканера отпечатка пальцев Который находится на тыловой стороне устройства Настроить блокировку экрана Давайте посмотрим, что же здесь можно сделать Отпечатки пальцев и пароль, конечно же Мы здесь выберем пароль. Еще, еще... кинтаем сканер отпечатка пальцев Который находится у нас сзади 8, 17, 25, 33, 33 42, еще разок 50, уже почти половину прошли, почти закончили, осталось совсем чуть-чуть, 75, финишная прямая, практически пьедестал, 92, 100, замечательно. Давайте выполним распознание лица, а давайте, почему бы и нет, введем наш с вами парольчик, еще разочек, и начнем убедить, что какие-либо части вашего тела ничем не закрыты и хорошо видны. Например, очки у нас не одеты, удерживайте лицо в ровной области. Данные о лице добавлены. Почти все готово. Это может занять несколько не минут, я бы секунду даже сказал. Вы почти готовы начать. Начнем. Капслоком все написано. И... Оу oh май god! Hello, Android smartphone. Здесь пока ничего нет. Да, у нас смартфон абсолютно пустой. И мне интересно попробовать камеру. Что же она из себя представляет? Это действительно интересно посмотреть. Разрешите приложение доступа, местоположение. Давайте разрешим, почему бы и нет. Камера. Слушайте, здесь неплохая камера, скажу я вам. Здесь есть функция портрет. Здесь какие-то уведомления, нам приходит видео есть. Здесь есть, я как так понимаю, стабилизация. Здесь есть широкоугольная линза, друзья мои, и это здорово. Давайте обратно переключимся на фото, здесь у нас два режима снизу, такая вот стрелочка или елочка, наверное, это больше на елочку похоже. Слушайте, это просто чума, серьезно, я теперь понимаю, почему iPhone 11 Pro так любят, потому что там есть широкоугольник, и слушайте, это просто бомбическая штука, правда. Это, это охренеть, как здорово. Есть портрет, эти все функции мы будем в процессе потом смотреть, пробовать, потому что нужно все равно какое-то время для полного обзора Android-инфраструктуры, особенно чистого, боленького и всего такого, особенно на вот этом смартфоне. Если бы еще была здесь, конечно, замечательная функция, как широкугольник именно на фронталке, цены бы не было этому смартфону, но здесь, конечно же, вот по первым впечатлениям я имею в виду, конечно же, здесь вот у нас есть только портрет и, собственно говоря, еще какие-то все возможные, Штучки, функции и так далее. Нам показывают, как здесь у нас замечательно работает портрет. А портрет, кстати, ну, опять же, надо это все тестировать, надо это все смотреть. по первым впечатлением очень сложно что-то действительно детальное, объективное сказать. Поэтому вот так вот. Одна-две какие-то функции какие-то режимы непонятно друзья мои пока надо это все смотреть надо со всеми этими делами штуками разбираться сейчас мы немножко потроллим все это дело и будем ставить сюда apple музыку потому что это мой самый любимый стриминговый сервис отправлять в apple диагностику э -э разрешить ненормативный контент бесплатную пробную подписку мы брать не будем потому что она у нас есть и все такое остается вести только данные от моего apple ID, чтобы все работало стабильно и хорошо Через пару секунд вернемся. Момент истины, друзья. Подключение к медиатеке. Мне просто интересно, выдаст ли он мне всю ту музыку, которая есть у меня непосредственно на айфоне. Это прямо вот интересно, интересно, нервишки шалят. Потому что. Хочется посмотреть, как две структуры, абсолютно две разные системы взаимодействуют между собой, и я уже это э, подчеркивал, когда да, все синхронизировалось, это здорово, обалдеть, ачуметь. Я даже не удивлюсь, если здесь синхронизировались даже плейлисты, которые я добавлял. Плейлисты, скорее всего, не синхронизировались, как я здесь вижу. Нет, плейлисты даже синхронизировались. Друзья мои, это просто ачуметь. я вам скажу вот так вот. На самом деле очень приятно видеть то, что две абсолютно разные системы, они так или иначе коррелируются между собой, с точки зрения того, что здесь раньше не было Apple музыки, здесь не было каких-то сервисов Google, а сейчас это все плюс-минус работает, взаимодействует между собой. И это круто, это здорово, то, что две системы как-то плюс-минус могут интегрироваться, работать, синхронизироваться еще до кучи. Это прям вот отдельный респект. И Apple, и Google за то, что они умеют делать вот такую вот штуку. Мне удалось попользоваться этим телефоном буквально несколько часов и я вам могу сказать что по первым впечатлениям мне он действительно нравится android необычная с точки зрения юзабельности системы, потому что для меня здесь все в диковинку как для пользователя мака для пользователя iPhone, ipad apple watch но знаете что я смог сделать сопрести э Какое-то очень странное слово. Подсоединить свои наушники AirPods первого поколения к этому Android-смартфону. И самое интересное, что все работает без каких-либо проблем. Я уже здесь настроил пару нужных мне сервисов социальных сетей. Осталось проверить его на производительность и вообще попользоваться этим устройством на регулярной основе. Отказаться от Android. Ан хотел сказать: от iPhone, конечно же, моего горячо любимого 10R на 128 гигабайт. И знаете, я вот что думаю, давайте, если мы на этом ролике соберем 500 лайков, то так уж и быть, я отказываюсь от своего iPhone 10R ровно на полторы или две недели, а может быть на неделю, ну уже по ходу мы там, собственно говоря, решим, а, убираю этот телефон куда-нибудь на полочку, переставляю в этот Android смартфон Nokia 6.2, напомню еще раз. Сим-карту. Вставляю сюда какую-нибудь SD-карточку для того, чтобы памяти было побольше и пользуюсь им как, собственно, обычным смартфоном на регулярной основе. Все абсолютно нужные мне функции здесь, я думаю, есть. NFC, навигатор, социальные сети. Опять же, позвонить, поговорить, сфотографировать. Мы это все будем по ходу дела тестировать. Может быть, какие-то минусы все-таки выявим, потому что пока что этот телефон мне безумно нравится. Еще, знаете, у него здесь такая очень маленькая приятность есть, о которой мы поговорим, конечно же, в детальном таком вот обзоре спустя какое-то время использования этого телефона, это небольшой индикатор, который находится вот здесь вот на кнопке блокировки. Он, так знаете, очень приятно мерцает, говоря о том, что какие-то уведомления есть. И знаете, блин, здесь огромное количество интересных фишек, всяких возможных функций, поэтому нужно со всем этим делом разбираться. Пока ты ходишь, я не знаю, как в таком вот э, типа лесу и типа о, е веточка, о, ягодка, что-то еще вот такое вот. Поэтому нужно это все дело смотреть. Но вот ассистент здесь у Гугла очень прикольный. Шутка на любителя. Я сказал своему доктору, что сломал ногу в трех местах. Доктор посоветовал мне больше не ходить в эти места. Если вам понравилось это видео, значит вы его посмотрели. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать еще больше интересных и полезных видео из мира Apple и уже не только технологий в целом. С вами был Артем. Совсем скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.